Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациентку с выраженным пролапсом гениталии. У нее есть сопутствующие патологии, еще рецидивирующие киста яичника, она отменяла паузе. Вот. И в этой ситуации, естественно, что надо сделать и удаление матки. Мы всегда за сохранение органа при лечении пролапса. Но если есть проблема в самой матке, то мы, естественно, всегда удаляем этот орган. Мы сохраним ее левый ящик вот, и остальное все убьем. На первом этапе мы начитаем с мобилизации параректального пространства для ложа сетчатого импланта. Видите, я для этого монополяром аккуратненько делаю формирую, вот, И выделим сейчас все боковые стеночки, выделим заднюю стеночку влагалища в районе шеи крестцово маточной связочки. Дальше приступим непосредственно к экстерпации самой матки вот. и уже в дальнейшем, к фиксации влагалища, которое останется у нас за кресово-маточной связки к прес-сакральной Вот Я закончил сейчас десекцию ложу под имплант. Видите, мы дошли до крестового маточной связки слева и с правой стороны. Это кишка прямая выбили здесь и очистили связочку, в которую будем потом фиксировать сечный имплант. А теперь приступаем непосредственно к удалению самой матки с оставлением левого я начинаю с пересечения круглой связки. Стандартный, классический, как я много раз уже это показывал. Взял аппарат Легашов, расслоил широкую связку матки. Видите, передний листочек пересекли. Сделал вот эти движения, чтобы отодвинуть мочеточник максимально в латеральную сторону. Вот, далее перехожу сюда и обрабатываю воронка тазовую связку. Обращаем внимание на мочеточник, вот он перестартирует, находится у нас внизу, чтобы четко визуализировать его и не повредить во время манипуляции. Так как мы придатки с этой стороны убираем, то воронка, тазовую связку я пересекла. Видите, сюда соединяю с этим разрезиком, который уже сделал, и мы уже с вами буквально в три приема вышли на боковую стеночку матки, где находятся маточные сосуды. На следующем этапе я скрываю на мачную складочку. Вы видите, аккуратненько отсепаровываем сейчас мочевой пузырь от шейки и передней стенки влагалища. Вот. Это я делаю аккуратненько монополярным электродиком. Видите, левой рукой поднимаем пузырь мочевой вверх. Немножко резкость чуть-чуть. Видим, как волокна у нас идут. Вот таким образом мы отсепали ночевой пузырь от задней стеночки влагающей. Сейчас я обрабатываю сосудистый пучок с правой стороны. Аппаратом регашу скобулирую артерии вены. Вот, и сейчас и пересекаю восходящую ветвь маточной артерии. Это делается специально даже при экстерпации, чтобы профилактировать повреждение мочеточника, который у нас заныривает под маточную артерию. Если мы ее будем выделять, то риски всегда будут выше. Если мы работаем только с восходящей ветвью, как я сейчас делаю, то мочеточник всегда будет у нас в стороне. То же самое я сделал с левой стороны. Мы приступаем к отсечению матки от стенок влагалища. Значит, сейчас я делаю польпотомию по специальному ретрактору, видите, скрываю стеночки влагалища вот, и отсекаю матку вот этих стеночек. Вот подобным образом мы делаем кольпотамин. видите, я скагулировал исходящий вид маточной артерии. Если мы хорошо в ретрактор вводим, то она у нас уходит туда вниз, несмотря на то, что это не маточная артерия. И у нас всегда есть расстояние между шейкой и пучком сосудистым для вот видите, пересечения стенки влагалища. То есть это очень важно для профилактики повреждений мышечной. И теперь я прохожу между культей артерии маточной шейки влагалища с левой стороны. Видите? То есть рассекаем стеночку влагалища по манипулятору по маточному и аккуратненько заканчиваем нашу кольпотамию. Маточку мы извлекли. Теперь я зашиваю тщательно сейчас стеночки влагалища. Для этого ниточки использую монокрил, который рассасывается, но хороший единочку. Шов накладываю обязательно в медиальные пульти артерии нашей маточной. Ну, таким образом. Вот, и далее уже сейчас еще Будем зашивать более неделю. Я закончил ушивать влагалище. Видите, завязываю последние узелочки на завершающий шов. Сейчас отсекаем. Теперь я подошью, сейчас крестово-маточные связки сошью между собой и подошью к стенке влагалища к куколу, чтобы тем самым прикрепить стеночки вывогалищ крестов маточной связки и уже за крестов маточной связки немножко ближе к ним сюда за крестов маточной связки, видите, с одной и с другой стороны, я сейчас их подцеплю, уже фиксирует сечный план. Я прошил правую, левую крестов маточной связочки, провел ниточку в одном, видите, за купол влагалища и теперь все это в единый блок вот таким подобным образом связываем, чтобы стенки влагалища были фиксированы крестцово-масочным связком и уже к ним я буду прикреплять сетчатый план Это очень важно для профилактики пролежней эрозии между сеткой и стенкой влагалища. Не должна касаться сетка стеночки влагалища. Для профилактики мы Я а теперь Поместил сетку в вручную полость. видите, сетчатый имплант расщепленный с ножками. И первым швом позиционирую с ниткой которая фиксирует кольцово-маточным связком. Вот. Далее возьму винтиок и буду уже этой нитью фиксировать за расщепленные концы правой и левой кольцово-маточной связочки. Видите, вилок зафиксирован непрерывным шумом кресовым маточным связкам сетчатый имплант. Видите, теперь у нас очень хорошо фиксирован влагалище отдельно. И вот, подшиты к маточным связкам, вот, и сетчатый имплант как раз фиксирован к связкам. То есть, таким образом, весь комплекс вместе с куполом будет удерживаться на вот этом сетчатом импланте. Теперь я фиксирую второй конец сетки в пресс-окральной фасы, вы видите. Для этого парочку узловых швов аптиленом нитью, которая не рассасывается. И вот таким подобным образом сейчас мы сеточку, видите, фиксируем и я ее завязываю экстракорпоральным швами. И я беру и сшиваю между собой крестцово маточной связки, видите, делаем перитонизацию сеточки, загружаем ее сейчас под брюшинку чтобы не было контакта этого импланта с окружающими органами и тканями. И сейчас аккуратненько все мы закроем, вот. у нас все было чистенько и изолировано от брюшной полости. Имплант располагался вне основных органов и не вызывал никаких побочных эффектов. Мы сделали перитонизацию брюшины, тазовые закрыли сетчатый имплант, складочку мочевого пузыря брюшины подшили как раз. К колесовым связкам. Эти сейчас расстояния спадутся у нас после десуфляции газа. Мы оперативное вмешательство закончили. Искренне ваш профессор Пучков. До новых встреч!